11 сентября Собственно Убрал картошку, сушится я Хочу показать следующее Вот эти картошки а Знаете, как садил я ее? Вот так вот За зиму вот такие вот очистки Собирались меня Ну, правда, не в ведре а там, там был большой таз В тазу стояли Весной смотрю, даже не расстилал их Просто в тазу стояли Смотрю, начали прорастать их специально для эксперимента ну, посадил вот такой урожай я не знаю что вот это плохая картошка вот так вот общий план ну, мелко меня всегда была вот ну, сюда по. тоже ну, это я просто как ведро высыпал так и это нормальная картошка мелкая ну, Милка тоже нужна. Вот. Так что у кого проблема? У меня были проблемы, что не было посадочного материала. Наша ну, плохая картошка. Это я еще без навоза садил, без ничего. Земля у меня как камень. Поэтому я вот такие иголки. Вот. Где-то мешок на квадратный метр рассыпал. И все это.. Перекапывал, потом плоскорезом. Вот соседка консерватор. Да уже бабушка лет, наверное, за 70. У тебя ничего не вырастет. Ну как не вырастет? Выросла. Вот. А вот эту картошку дала мне соседка. Я уже садил где-то. Ну, такую где-то дала она. Осталось, говорит, ведро надо забирать. На это она красная, особый сорт. Ну да, я согласен, больше. Тем более, что у меня там немножко навоза оставалось. Вот. И я ее под навоз. Потому что я думал, а что навоз тратить на эту, когда из нее может ничего не вырасти. Нет, нормально. выросло. Вот эти все кучи. Вот. Они все под под вот эти очистки. Нормальная картошка. Если у кого там проблемы, вот. Можете садить. Конечно, не фонтан. Ну, ничего без картошки не останетесь